Ну что, здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами Катерина Клопенко. Как давно я с вами не общалась, как давно меня не было, потому что ну, были на это свои причины. А, кстати, по причинам. Хотелось бы с вами поговорить о причинах вообще, которые нас ведут по жизни. да? Для чего я сегодня как бы хотела с вами поговорить и вообще пообщаться. Скажите мне, пожалуйста, часто ли вы обращаете внимание вообще на ситуации, которые происходят вокруг вас, на те знаки, да, которые вам посылает, возможно, Господь, да, Бог, может быть, кто-то другой, и как вы на них реагируете? Да? Почему я об этом говорю? потому что часто очень вижу людей, которые э, упираются руками и ногами, э, бьют себя в грудь и говорят у меня все зашибись, у меня все классно. Э, я вот э, в своей колее я иду и сворачивать ни на какую другую дорогу даже не собираюсь но если копнуть вот прям поглубже, да, то начинаешь понимать, что вот этим человек недоволен, вот этим тоже ему как бы недоволен, и вот это ему, в общем-то, не нравится, да. Но по сути, по сути, когда он думает, что, в общем-то, общем можно что-то изменить, но для этого нужно же поработать, нужно потрудиться, нужно себя поломать нужно в итоге как сказать ну наверное все перевернуть в своей голове и вот как бы возможно возможно что-то там и получится вот и часто когда да вам ну бывает что изо дня в день Приходит одно и то же предложение, причем я не говорю, что конкретно вам кто-то там написал в соцсетях, что давай-давай, вот это, вот это. Нет, я не вот прям конкретно не про какие-то предложения напрямую, да. А бывает так, что вот едешь в машине или в автобусе, раз, видишь какой-то плакат. Да, там какая-то информация, там же не обязательно бывает реклама, а вот различная информация. И бах, эта информация вам запала в голову. Ну, как бы, да, возможно, бы, вот если подумать вот об этой ситуации, может быть, мне бы когда-то чего-то там у меня бы что-то получилось. Ну, а, ладно, все. Забыла и поехала дальше. Потом раз буквально проходит следующий день, и вы что-то подобное, да, по поводу вот той информации, которую когда-то увидели, услышали, да, читаете, допустим, в интернете или в газете, или видите в телевизоре. Потом через там день-два вам кто-то говорит знакомый, что вот слышал, что вот, вот есть вот такое вот, и так далее. И вы понимаете, да, в то... То, что а, вот эта вот информация, да, если она действительно вот к вам относится, и она будет для вас реально интересна, да, а, она начинает у вас засаживаться в голову. То есть она у вас сидит в голове, и вы начинаете как бы вот об этом думать, но, к сожалению, к сожалению а, очень многие не решаются измениться и рискнуть. Рискнуть, реально рискнуть и сделать э, шаг навстречу, как, как говорится, своего будущего, потому что понимают, что нужно будет круто меняться, э, нужно будет на это дохрена, извиняюсь за выражение, времени, да, э, нужно будет работать и изучать огромный пласт информации, и, в общем-то, будет ли результат, скажите вы, да, возможно, будет какой-то не тот результат, который бы вы хотели бы видеть, да, вот, и поэтому вы не решаетесь, и не решаются большинство людей. Но хочу вам сказать, ребят, любое решение, да, любое изменение в вашей жизни на самом деле это огромный-огромный шанс. И каждому своему движению, как говорится, сердце, да, и мысли, которые всплывают у вас в голове, они не просто так всплывают. Заметьте на это. Это ваш шанс. Шанс изменить вашу жизнь, изменить вашу жизнь к лучшему. Вот. Поэтому. Такой вопрос. Часто ли вы э, прислушиваетесь к своему сердцу? Э, часто ли бывает так, что э, вам жизнь предоставляет какие-то шансы, и вы проходите мимо их? Или все-таки решаетесь присоединиться да? и прислушаться к, своей, к этому шансу и начать действовать? Очень бы хотелось бы послушать. Вот, э, ваше мнение, обязательно пишите в комментариях, да, и расскажите, были ли у вас какие-то случаи, которые э, вот круто, прям круто изменили вашу жизнь, и вы к этому прислушались, и, в общем-то, сейчас об этом не жалейте, или, возможно, жалейте, я не знаю, вот. Э, ну что ж, дорогие друзья, с вами была Екатерина Клопенко, очень рада, э, буду всем вашим комментариям. До новых встреч, пишите, Жду от вас обратной связи.